здравствуйте дорогие друзья сегодня 1 мая мы выехали на рыбалку решили половить рыбку ну и сегодня я вам покажу как у нас происходит испанская рыбалка и пообщаемся с очень интересным человеком зовут его геннадий который нам немножко расскажет вкратце про испанскую рыбалку и что для этого нужно кому нравится рыбалка оставайтесь со мной будет интересно это я обещаю Привет. Да. Расскажи, куда мы едем сегодня рыбачить? Мы сегодня едем на река Хукер. Ловить карася. Ну, короче, ловить то, что попадется. Да. В основном цель карась. Цель, цель карась, карась. да. Цель карась, да. А Потому что начале, да? ловлю на метод хирабуна, так называемый, азиатский метод мягкие насадки поплавки чувствительные удочки тоже чувствительные слишком тоненькие поэтому ну, карп нежелательный нежелательный карп потому что он ломает удочки иногда и рвет и все подряд поэтому ну, когда попадается попадается так что цель такая ну есть там присутствует верховка углейка ба -ба испанский Альбурно называют, очень мелкая, блин, она как пиранье живет все подряд блин. поэтому поэтому будем будем думать как мы как с ней бороться будем думать но ну, мы были пару раз там в принципе такие результаты неплохие хорошо так что друзья все наш путь начался мы вот тут едем по трассе, самой знаменитой, самой длинной, средиземноморской трассе Аси. Ну все, тогда. Так, друзья, приехали на место. Подготавливаем все причиндалы для рыбалки. Вот Геннадий чистит свой стул. Да, после последней рыбалки он ну, так меня так дождь поливал. Сильно. Да, я ж под зонтиком сидел и ну, смотри, все. Ну это уже Вон, там сумка была бы. Все понятно. Так, еще у нас есть Александр. Александр Махни людям. Вот мы мы выбрали вот такое красивое место. Вернее, мы не выбирали, выбирал Гена. Чтобы показать нам, как ловить рыбу в Испании. Сегодня мы расскажем, в принципе, не только покажем, как рыбу, но и расскажем все тонкости. И правила ловли рыбы в испании потому что в испании не просто так купить удочку и пойти ловить надо еще купить лицензию и много чего вот эти все тонкости нам расскажет корифей испанской рыбалки ген так что товарищ корифей Ну вот смотри, я уже этим стулом пользуюсь три года. Да, Это тоже да. китайский, да? Китайский? Да. И за сколько брал? Ну с доставкой где-то 80 мы вышел, но они 100 и больше там стоят разные. Да. Есть корейские, есть корейские очень дорогие. Берет этот самый. Ну там, ну китайские есть тоже сейчас под хорошие этот самый. Но опять же проблема в чем блин? Проблема у нас с, Адуан... с Адуаной. ты снимаешь? Да. Садваной проблема с таможней, потому что если ты большую сумму укажешь, тебе еще и, и за этот самый э, 27 евро как минимум. Я, у меня было пару таких моментов, что я платил 27 евро за сбор там положенный. Да? Вот у меня есть удочка, блин, стоило 30, блин, я еще ее, за нее 27 за доставку заплатил. Вернее за таможник. И до вот. 57. Да, ну, что это совершенно это... Не, ну, не, не, не, не то, что да, ну как бы больно. Ну тогда получается выгоднее на месте покупать. На месте таких удочек особо не купишь. Вот я сейчас нашел для Катлонии. Сейчас я ее достану. Просто я езжу часто, я сильно не заморачиваюсь. То есть есть тут специальный чехол, можно все уложить. Это вот садок у меня. Ну садок я обычно, как все рыбаки, вынимаю после первой рыбки. То есть, кстати, у тебя брал? Да? Да, все Вот. То есть садок, ну, можно видеть землю, но обычно по нормальному вот сюда вставляется, если а, хороший слоу, берег. Слоу, да. слоу замечательный стульчик. Да, да. Все тут есть специальное крепление. то есть регулировка есть, вот, вставляется вот типа так. Замечательно. Вот, но пока мы его, как говорится... ну пока рыбы нет, да. пока да, Все хорошо. Надеюсь, что он да. будет сегодня. Все. Окончаем съемку, начинаем ну, подготавливать пока... место, да. Вот. Так, Ген, расскажи мне, как Ну вот при, при, прим, примитивные грабли так. для немножко чистки, чистки дна и вот прибрежной зоны, скажем так. Я здесь в прошлый раз ловил. Вот. И что? И очень много было засыпал, потому что я так понимаю, что это корни вот этой вот фигни. Какой? Вот которое растение растет, я не знаю, что это за трава. Ага. Вот. Поэтому примитив вот такой. Есть у меня, конечно, покрасивее вещи, но так ну, как рыбалка ладно, такая она... бывает, что ну, еще теряется. Не красиво они... факт работает, не работает. Сейчас проверим. Ну-ка давай. Сейчас проверим. Вот. Берем блин, и бросаем. Короче, немножко сейчас это соберем сюда, ближе к берегу. Так. Ну видишь, зацепило, все, ну вот вытянуло кое-что. То есть ко мне ближе подтянулось. Сейчас мы ну это... так это э, ладно. Я хочу пробить, потому что я в прошлый раз здесь ловил, очень много было на дне зацепов именно вот этой корневой системой. Да? Поэтому сейчас я попробую еще дно пробить. Ну шкрябает, шкрябает, я вижу, что ну, вот, что видишь, совсем... смотри. Пошли, это именно с дна идут. Да? Угу. Ну да, это в принципе зацепы, да. И зацепы такие, что вот оно, смотри. А, это это скресило, я еще сорвал, да, да. а если не сорвано, то там я много оставил поводков с крючками. Так может быть сейчас и поводки с крючками достанешь? Возможно, возможно, такое все возможно. Да. Вот она упала на дно и начинаем потихонечку. Вот где-то... О! Сторону, да? Сразу это дело... В сторону, да? Вытягивать, да. Потом поубираем чекулки. Эти вещи нам будут вместо. Замечательно. Тогда сейчас получается. Так, хорошо. Ну, весь процесс снимать не будем. Ну да, Покажем, да. Все и так, это тогда точно вот понятно. Ты почистишь. Ну вот вроде мы не мы геннадий Геннадий зачистил все. Ген, тазики мой для чего? Замешивать буду в тазик, сейчас мы расскажем про насадки немножко. так То есть готовить будешь, да? Ну да, оно в принципе готовится. Вот давай ближе сюда подойди, чтобы я сильно туда не растягивал Не-не, я подойду, конечно. Значит. И есть насадки какие да? да вали на алиэкспресс заказывал но я могу с россии заказывать но очень сейчас продано на сайт еще раз поверни меня Покажи, поверни. Да, вот, так, вот такие одна тема вот еще есть вот такие это моллюски называется их и три вида один два угу. три это более всегда синие синие всегда более по холодной воде синие покопки синие, синие упаковки в основном как бы мы поделились с, с ребятами вот это более может быть карповая вот это более здесь немножко идет с э, запахом вина может быть какой-то кислостики вот ну как бы работает но не это самое вот да. еще одна тема значит э, скажем так Э, насадки сухие то есть чем удобно этот способ если такая вещь имеешь то есть, э, вот ты делаешь компоновки у меня очень маловато оставалось мне привезли с ростова вот самая ударная тема это вот такие вот как бы три идут. вот это немножко она скрыльна э, этим запахом это пшеничная это картошка с глютеном так я еще смотрю в эти данки, да? да, сейчас глютен. А... Да, на такую тему. Вот это тоже тема чуть. Это, это клей. Клей. Для чего клей? Ну склеивать насадку более менее Вот это тоже. А. Карась нарисованная, тоже для запаха более пшеничный. Вот, это тоже чисто а, Тоже вот что с синими упаковками в основном по холодной воде. Запах крылья, то есть это мясо, протеины больше здесь. А. Вот. Вот открыто есть. Это вот Вот это больше. Это карповая. То есть тут крупная фракция. Но, блин, ее очень мало. Вот это с клубничным осталось чуть-чуть. То есть с клубникой тоже карась очень берет хорошо. Да и карп, ну, в принципе, разницы нет. Вся белая рыба, она достаточно отзывается на, на это все. Но самое удар на вот это. Вот три группы и вот этот еще карась. Но есть еще другой. мне просто закончился, по-моему. По-моему, их не... столько здесь да. Целый ящик, да, пластиков? Ну да, да, да. Ух ты. Это я уже, это уже последние остатки, потому что уже. А? Да, А достал. как ты заказываешь? Это на Ну, да? нет. Ну на Алиэкспресс тоже есть возможность доказать, да. Но не всегда высылают на Испанию. Вот. И еще если добавить немножко крильного, то есть, нет, ну вот это вот бальдом добавим. Или вот это ЭКС 5 тоже крильная. Сейчас тут вот уже весна не знаю скорее всего надо будет где-то процентов 50 но ну вот потом где-то процентов 30-40 этого и картошки ну в общем это тоже ну я скажу так вот зрители не поймут ты сам вот возьми так. понюхай и скажи свое впечатление ну запах э -э, земляники или клубники что-то да что-то такое Это даже, я не знаю, молока, наверное, просто молоко какое-то. Ну, это вообще пшеничное. А, ну, Более пшеничное, да. да, да. Ну, похоже, кстати, на кашу пшеничную. Вот, оно еще... сухим молоком. Вот, такой, вот, вот да. это, скорее всего, будет сухим молоком. Это, это, ну, похоже, как картошка. О, это вообще... Это, блин, просто... Скажи свой ну, печень. это ваниль. Запах ванили, не знаю. Ну, короче говоря... Очень приятно, да? Вам, ребята. Ну, у ну меня запахи, и... запахи очень приятные, не знаю, ну, так не красу, не красу, как карась, но я бы ел сам точно. Ну вот, пожалуйста, вот тебе запах рыбно-креветочный, крильный, ну как тоже его называть, слышишь, ну, да? Это, как, знаешь, раньше был ну, креветки... аквариумный э, сухой, ну, э, да. сухой корм для аквариумных да, рыбок, да. вот такая вот штука. Вот. Э... Это ну, вот X5, да, такой запах, Да, да? Моллюский, ну можешь понюхать моллюски. Моллюские это имеется в виду мясо. мясо Каракули, как по, по каких. Эти... Улиток. Улиток. Вот. Именно улиток, Вот, да? понюхай, да. Ну-ка. Ну да, да, да, да. Расок а как вот этих всех белковых ремейков. Да, ну, да, да, да. Это вот что такая вот тема. Ну не знаю, давай пробовать будем это, Давай сегодня попробуем. Ну, давай замешивай, что будешь. На мешать, Китай. Делай. На Китай давай. А, вот еще хотел другую показать тему. О, это если для наших, для наших русских зрителей, скажем, ну, в принципе, это будет русские. Вот это была тема конструктор насадок. Это я заказывал в Москве одного товарища, кто хочет найти, Дмитрий Демьянов. Ну, вот, он собирает вот такие вещи. Набор, сейчас он в этом году стоит 400 по моему, если пересылка, 2 400 рублей Вообще, я бы пересыпал вот сюда, тоже интересная вещь, вот например вот, понюхай, это примикс называется угу. Тоже вот такой запах, ну вот я не знаю, но ну, как вот передать его Ну классный запах, да. сам бы ел, да. честное слово ну, это он... какой-то с кашами, типа, благородный запах. Ну, благородный. он тоже сладкость дает, и вот осталось чуть-чуть у меня. Это нет, так, так этот парень, который ты упомянул, он, как, а, вот уже полные, прям наполненные продает? Типа. Да, да, он... Собирает из китайских компонентов э, Вот, все это дело И потом продает В общем, в России карась, вот особенно в Москве там да, везде он работает, у меня тоже здесь он очень работает В Испании тоже работает, Работает да? без проблем То есть ты можешь сделать э, вот этот премикс, он называется Он сладко сдает. Э, значит, есть база э, Немножко запахом рыбным идет э, База А потом добавляешь примикса И обязательно волокно mm -hmm. Волокно, которое связывает Связывает тесто и делает таки, такую сетку, интересно, да, ну, вот тоже, а все, все по-научному, да, ну да, ну, проблема, проблема с доставкой, у меня лично, а вот еще есть капли, которые также он продает, но, ну, нужны для него, для этого набора, но он продает, для новичков он продает, вот капли, Китайский... Что он вот это что у тебя? Это ну вот это наборки конструктор насада, чтобы они было этого китайского, вот у него все в одном. Не, это он тоже продает там. Да, он дает для новичков э, в комплекте, потому что все его, он все сам вымерил, ага. все своими трудами. И, вот и да, вот такие бутылочки идут, вот это мерка для воды. Угу. То есть вот наливаешь воду, значит, вот, ну, капли, я не знаю, попробуй, хочешь, попробуй на запах. Тут ну, вообще капец. Попробуем. Тут просто там, блин, жесть. Да. Ну тут уже больше такая мягкая-мягкая такая ванильная валерьянка. Ну, ванильная, китайская, это китайская, это китайская валерьянка, медицина, да. как они ее называют. Вот, мерные стаканчики идут, все отмеряется. Так, все хорошо. Говори, какой сегодня мы будем делать компонент. Я вот тоже вот думаю, вот думаю. Думаю, что сегодня намотить сделаем наверное вот небольшую дозу китайского так, так где у меня средняя? только что я стаканчик держал пока ну, вот ветерок есть ну ладно еще работаем здесь то есть ну, это, это у меня все здесь так э, наставлено потому что в принципе еще, все равно старается ну еще на, на, со старых у этих осталось методов прикормки всякие разные у меня просто нет не особого места Значит, будем делать будем делать вот таким вот образом. Вот берем стаканчик мерный и будем насыпать по чуть-чуть. Ну, я обычно делаю, чтобы было видно. Вот, допустим, это возьмем как базу. Уже вода более-менее прогревается, то есть сейчас мы насыпим. Ну, на, на меня на стаканчик, процентов 40-50. Ну-ка, давай-ка заснимем. Где-то 40-50, где-то. Вот ну, я, я, знаешь, если честно, я, ну, такой, а, ч... то... я не особо заморачиваюсь. Да, не знаю, почему, блин. Есть люди, конечно, заморачиваются сильно. Но... <как> Следующий компонент, вот этот идет. Это как называется компонент? Его ну, это знаю. быстрая атака называется. Да, быстрая атака? Да. Его сколько? Да. Э, ну, если эта база где-то будет 50, то где-то процентов 30-40 наберу. Ну, вот. ага. Так, и что дальше? Ну вот приблизительно. Ну, процентов 30, наверное. Я не знаю, видно, не видно. А, должно быть. Да, должно быть. Даже чуть-чуть. Ну я, я еще тогда добавлю сюда вот этого ЭКС 5 крыльного. Слушай, а это как-то запах ванили туда-сюда и потом это... еще и креветки, это все нормально? Да, это нормально. Да. Потому что, когда делаешь такой вот набор, не знаешь, какой все предпочтительный вкус у рыбы. И поэтому, когда оно все в принципе в компонентах, ну совместно, но угу. Ну хорошо. Ну вот так вот немножечко, да, дадим запахом как из 5 И последний штрих, это вот эта вещь. Это что за вещь? Ну это вещь, э -э тоже система быстро-быстро-так, это старый призрак. Это их компонент. Э -э здесь картошка с глюпедом и с запахом, ну как они говорят молока, как переводим мы. То есть так. вот мы как раз добавляем, где-то процентов 20 надо добавлять на всю эту тему. Вот. Все, вот такой у нас стаканчик. Нам хватит на пару часов, я думаю, ловлю без проблем, Мне значит еще подмешаемся. Такие вы антилихены. Вот. вот таким вот образом оно, не знаю, может нас. Ну, вот сюда нет, лучше стенелку поставь. Ну вот. Таким вот так... компонентом оно идет тройным. Ну да, видно. А, видно. вот. Потом что мы делаем? Вот у нас есть такой стаканчик, вот и высыпаем. Секундочку. Вот. Очень чем чашка больше, тем, конечно, лучше, чем удобнее чашки тоже специально брал но как бы за год они уже второй год служат и немножко они нему не, не так прилипает это все дело ну вот просто берем, высыпаем это сюда и столько же берем воды на всякий случай чуть-чуть отольем и вот таким вот образом раз и начинаешь вот таким образом перемешивать значит чтобы в принципе Весь состав покрылся, ну, замочился водой, скажем так, замочился водой. Пропитался. Да, да? еще, может, чуть-чуть больше. Все, так мне. оно должно быть не такой ровной массой. А сейчас только... все увидишь, а. сейчас все увидишь. Даже чуть-чуть добавлю, чтобы было это. Будем сегодня на колобке увидим на протяжку, потому что здесь укулейка. Все, вот это дело должно настояться 5 минут, приблизительно. Через 5 минут мы покажем дальше выключать. Хорошо. Вот уже смотри, я только руки помыл. Ага. Смотри на дно, на дно. Подожди, подожди, вот это вот. Видишь, раз, только так. руки чуть-чуть помыл. Так. И уже все это дело, оно все отражается на дне. Ага. Видишь? Да, да. Вот. И что это значит, что на дне? Э, ну, я это значит, что эта насадка она сыпется ага. и этим привлекает э, привлекает э, рыбу. Отлично. Так. Сейчас процесс пошел, дальше снимаем. Э, ну, в общем в общем, еще есть пшено, настоящее на водке, на муксусе, там в общем специально это самое. Ну, не знаю, в общем иногда я добавляю тоже. И в принципе это можно и в точку бросать зимой. Угу. Точка точку воли. Но вот. зимой имеешь в виду в Испании, да? То есть, как бы... Нет, ну как бы в Испании, китайцы применяют это дело и так у себя. Это в принципе все это их технология, все это их, скажем так потому что что там Ну хорошо. Так, о приманках мы закончили, да, речь держать? Да, сейчас еще пару минут и мы будем собирать все вместе, чтобы все в куче, чтобы видно было. Хорошо, все, договорились. Спасибо. Ждем. Так что, Ген? Ну что, наша насадка вот впитала воду, она уже должна была все взять запахи там, все дела. Немножко я еще добавил того самого. и тут. Это? пшена этого ферментирована, потому что здесь укулейка. Ага. вот И начинаем вот таким вот образом собирать ее немножко в кучу. Вот. То есть это берешь, и все забирается. Вот. Замешиваться таким образом, чтобы у тебя уже оно собиралась в кучу. То есть, ну, в колобочек. Иначе оно потом на кучке держаться не будет. Поэтому вот так это все по стенкам собирается а клей ты уже туда э, ну та, тут присутствует клей я пока для, для сегодняшней рыбалки можно добавить отдельно э, если будет не хватать но я хочу пока сегодня на наколоть ловить это достаточно здесь во всех компонентах этого клея не хочу сильно немножко волокнистый по крайней мере на, на, на начальном этапе вот сейчас мы проверим видишь оно уже начинает вот собираться вот мы таким вот образом разбиваем на которые присутствует во всех насадках они в принципе как бы и как самостоятельно могут работать ну не знаю можно делать -таки вот такие примикс смотришь уже начинает собираться ну, то есть мы сейчас соберем и для того чтобы закрепить как говорится эту тему сбора вот еще это дело сжимается вот таким вот образом. так он у тебя такой привлекательный стал. Всё, да. вот он сжимается и по идее вот сейчас должны показаться волокна. вот смотри все видят да? Ну, по идее да. то есть они уже все сработали. но вот эти волокна они скажем так на шапка достаточно мягкая и она должна нам как бы держаться на крючке. так ну так что, раскладываем уточки? Да, будем, будем будем, раскладывать уточки. И клюет он, да? Да ничего не видел, она клюет. Пока она... тут клюет такого нет, хотя бы я засниму, как ты сидишь на твоем на моем, чудо да, на моем чудо-стурчике. <решка> речка, блин, речка, конечно, на серьезное дело. Ну смотри, получается у тебя крепеж. И этот сачок там. И удочка у тебя, все да, тела, да? Да. Еще у меня есть э, страховки специальные такие, на всякий случай. Если что-то крупное попадет, ну или когда ты отлучаешься, желательно не оставлять удочку, потому что легко она может уйти. Вот, вот э, тема такая, вот ты поделаешь подтяжку, ей затапливаешь леску. Видишь, время на гончик удочки, кустик лежит в воде. Это не влияет на, на сильно на тот самый, на, на ветер, э, на ветровое течение и на все остальное. Вот видишь, вот все, он даже не дает ему опуститься. Видишь? Ну ладно, будем ждать. Будем ждать, да. Видишь, ветер еще выдувает, ну. Вот первая поклевка. У кого она? У Александра. Так, Александр. Спасибо. Спасибо. Первая поклевочка. Это что у нас? Это у нас карасик. Карасик. Да. Хороший, хороший, ладошечный карасик. Даже может чуть побольше. Вот такой карасик, да? Да. Отлично. Так что теперь надо ну, его надо и... Ну вот ладошка. Пом... да Чисто, Чис... подожди, Ну вот чистая ладошка, да, на ладошку карасик. Так теперь его надо в сачок? Да, сейчас я найду. Надеюсь... Так вот он, вот он, а вот, вот он. Все, первый есть. Теперь слово, товарищ Геннадий, за вами, как я понимаю. Мы пока настраиваемся. Да? Ну хорошо.